Добрый день. Зимнее солнышко светит, но греет пока слабенько. Но а по крайней мере уже светит. Но это хорошо. Хочу за... поднять тему о богах. Ну, как мое представление, что на самом деле происходит. Есть, так скажем, отец, ну, кто отец, абсолютно без разницы, то есть откуда идет источник энергии, не обязательно света. И это единственное, и без всяких, то, что есть свет, есть тьма, ну, тьма это тоже свет, только там мало энергии, поэтому она более темная получается. И вот этот луч, который идет сейчас как раз оттуда, Наши гончары некоторые перехватили и научились им немножко пользоваться. И получается, они где-то три дня назад почистили землю и нашли большое пятно над Америкой, которое понижало вибрации земли. И им удалось зачистить, поэтому сейчас там идут и природа подключилась, снежная, метели, бури. То есть идет чистка земли. Поэтому... Но больше-то я не об этом хотел, что, отец, свет, энергия. В принципе, все энергии. Многие говорят, что Бог — любовь. Ну вот, представьте, любовь, чисто одну любовь. То есть, что она из себя представляет? Она может только ей, то, что ей понравится, захватить себе в пользование что, в принципе, и занимаются многие наши олигархи. Им понравился бизнес, они его отжали. Другим понравилась земля наша, допустим. Они попытались ее отжать, ну, так скажем, захватить. Вот это любовь, бог любви, в принципе, это ген, который, бог, так скажем, любви, он заложен как раз от серых либо рептилоидов. Ну, там уже не суть важно. И поэтому и нам и навязывалось, что любовь спасет мир но фактически это любовь закрывает закрывать как это же шторы, шоры на глаза одевается и человек не видит реальных событий то есть через это идет захват в некотором плане и то что там как бы получается если вот этот любовь ген который добавили скажем нашим предкам нашим юношам и получился некоторый бог которому сейчас молится большинство религий и в он называется дьявол, который управлял и продолжает, может еще управлять. Но уже позиции сдает в данный момент. Поэтому то, что там боги, либо вот задаются вопросы, почему так по, э, боги ну, попус, ну, попустительствуют тому, что творится на Земле. Ну потому что Бог дьявол. Ему нужно, то есть, и почему вот это все идет, как скажем, напряжение, то есть унижение. Просто мы, человеки, созданы по образ, не по образу, а по подобию создателя, и мы способны производить энергию. Поэтому как бы мы, как батарейки, вот реально, они нас используют как батарейки. И вот сейчас через осознанность мы поднимаемся, и вот даже вот ребята, которые сейчас вот почистили землю, они уже третий день, я смотрю, резонанс Шумана, и уже стабильно стоит, то есть без скачков, без, если раньше были скачки, кто-то проснулся, и потом опять вроде как их закрыли. То сейчас более-менее, сейчас идет герцовка там, по-моему, 20, а, ну, 26, ну и 32 иногда пробивается. А Если герцовка больше 30, то это уже идет осознанность. Помимо осознанности, там еще идет и как решать проблемы, которые здесь создаются. Поэтому все идет к лучшему. Но это чисто мое <смех> мировосприятие. Когда я просыпался, я менял три же свое мировосприятие. Поэтому не факт, что у меня еще оно сложилось каким-то образом, но на данный момент оно у меня такое. В любом случае, радость, счастье, спокойствие. Я Русь, благодарю.